В моем городе снова темно, только отблеск туманных звезд. Жаркий вечер разлил вино, месяц спрятал за тучи хвост, утопив в полуночной мгле запах дивный ночных цветов. Ночь прижалась к горячей земле. На короткие шесть часов. В моем городе нет дождей, Семь недель ни единой капли Ветер спрятал среди аллей Громы, молнии, сердитые сабли не спасла одни дышащий жар Липким зноем царапая камни Успокоился солнечный шар На ночь дверь открывая у бани Паленные сзади растения, Тусклой зеленью тихо колышут, Создавая вокруг дуновения, Остывают, шевелятся, пышут, В моем городе снова темно, Только обблеск туманных звезд, Шахи вечер разлил вину. Прятал за тучи хвост.